В первом этапе медиальнее а в верхней ветве лагуса, так называемой, я провожу дисекцию тканей между стеночкой пищевода и как раз этой веткой. Видите, освобождая переднюю стенку пищевода. Значит, далее на втором этапе я освобождаю левую стенку пищевода. Вот, и аккуратно сейчас буду переходить к пересечению пищеводной диафрагмальной и фундально-диафрагмальной связочки, то есть освобождая как раз ту всю верхнюю часть желудка и пищевода. Это непосредственно нужно, чтобы не извести хорошо пищевод с одной стороны брюшную полость, а с другой стороны наложить фодопольцовую манжетку без натяжения. Вот, хорошо, чтобы не было никаких у нас проблем в дальнейшем, потому что если натяжение будет, то обязательно будет рецидив рефлюкса а нам это не нужно. Вот далее, значит, мы сейчас заныриваем под пищевод. Я прохожу, видите, я там связочку.